что нам дает подобное расположение по миру игросилия. И мы видим, что в данном случае на этом руническом коде у нас есть особенность, а именно, что все три руны находятся в нижней половине игдросиля. А это значит, сознание будет работать в большей степени с плотными темными вибрациями. Оно ближе к пространству Земли, чем к пространству Света. Оно в большей степени стремится к тьме и к хаосу, чем к свету и порядку. Конфигурация такого сознания внесет за собой некие особенности судьбы, а именно, все воспринимается слишком реально. То есть любая катастрофа воспринимается слишком реально, она не воспринимается никогда поверхностно. Более того, сознание вообще не приучено что-либо воспринимать поверхностно, все только очень глубоко. Любое сказанное слово там со стороны будет переживаться сутками, да, потому что таково устройство психики. Все принимать очень глубоко. Такое устройство сознания а, не даст возможности получать легкие результаты. Все результат приходится добиваться просто зубами выкарабкивать. Там, где можно получить легко, мы не будем получать легко, мы все равно будем выкарабкивать зубами, потому что так устроено сознание. Оно приучено получать энергию и информацию только лишь от нижних миров, и это накладывает определенное такое тяжелое состояние, приземленное состояние. С одной стороны, хорошо, все результаты всегда будут усиленно поняты, но с другой стороны это заставляет вас тратить много времени там, где его можно совсем не тратить. Для того, чтобы это не произошло, сознание надо уравновешивать. Сознание надо уравновешивать по их Иггдрасиль. Почему такие перекосы в судьбы? Потому что нет возможности взять энергии, которые приносят, например, удачу, которые приведут из точки в точку с легкостью не теряя на это времени. Сознание просто не заточено брать энергию из более высоких миров. А это значит, что в рунический код надо специфическим способом, каким расскажу дальше, добавлять какие-то руны из высшего мира, из мира которого не хватает. О том, какие руны, вам может сказать ваше первичное прохождение футарка. Потому что были какие-то руны, которые очень ярко включились в сознание, а ярко включается в сознание руны, к которым оно обычно не привыкло. То есть они дают некую вспышку, некую вибрацию сверхосознания сознания и, возможно, небывалой легкости, которую вы никогда раньше не испытывали. Надо вспомнить проход по первому футарку и вспомнить, какие это были руны, какие-то руны представлены в верхней половине. Если у вас Древо Игдрасиль перед глазами, да, мысленно разделите его вот так вот на четыре части и посмотрите, в какой четверти находится ваш руна или в какой, в, какой, в какой половине. Сейчас мы с вами будем этот вопрос обсуждать. Коллеги в интернете делают то же самое. Древо Игдрасиль условно делит на четыре части, горизонталь, по которой идет от Йотунхейма к Ванахейму, а вертикаль от Асгарда к Хеле, вот так вот, на четыре части, чисто, чисто визуально. Да? Это, это чисто для себя, это не, э, не, не, ничего не значит, нам просто так проще будет понять. Таким образом надо добавлять, поэтому прикасаемся еще раз к своему проходу, первому проходу, не второму, не третьему, когда сознание уже знает, что ловить, а именно к первому, когда это было как вспышка, как озарение, что это было, на ансуде, на феху, да, на Кена, на Туре Сази. Вот какие-то из этих рун, да, скорее всего, вот это вот небывалое состояние легкости и успешности дали. Нагеба. Нагеба, превосходно. Значит, Геба, Геба, руна, которая поможет выйти из этого состояния постоянного утяжеления, которое поможет увидеть метод приложения всего, что вы здесь делаете, метод приложения в реальной жизни, не противоречиво к ситуации. Да? Хорошо, запомнили, это должна быть Геба. В вашем случае запоминаем, нам нужны руны для уравновешивания рунического кода, находящиеся в верхней части Игдрасиля, и их вы будете выбирать. Так. Все точно, да? Да. Угу. Прекрасно. Слушай, какой ну, кот, а? Не знаю, что Ты сказать, вообще что должен быть счастливчик. Ты счастливчик, Миш. Ты счастливчик, ты пришел сюда без какой-либо привязки. На самом деле, с одной стороны, плохо, конечно, за тобой великий могучий Бог с оружием в руках не стоит, а с другой стороны, именно это качество позволяет тебе ухватывать любую информацию без особых последствий для себя, Но перескакивать. Крылья, конечно, ты ж другого. для всех лакомый кусочек, ты ж пустое сознание. Они могут тебя привязать и сказать: а у него нет хозяина. Мы имеем право. У него нет хозяина. С из ну конечно, и главное, да, но тебе-то за это почти ничего не бывает. Там, где любой другой огребет по полной схеме, ты на самом деле так тебя слегка поцарапали. Хочется найти уже что-то свое и как-то А вот Просто пройдешь, взять. а вот пройдешь весь этот путь и найдешь В вундя тебе для этого как раз и дается обрести свою целостность. Ну, радость это и благость, это то, к чему я все время стремлюсь. Есть, а это то, неправильная то, позиция. Тем, что не странно. Вот нравится мне там, работа, какая, я работаю, не Миш, ну вот Помнишь, мы говорили на, на, на футарке, вунья, руна радости для обывателя, а для тот, кто ищет себя в магии, это руна целостности. Надо уходить от радости и искать целостность, а для этого тебе Савила и нужна. Это все алгоритмы победы, которые есть в этом мире, так конечно надо познать все. Конечно, надо побывать во всех сектах, каждую дырку себя засунуть, чтобы понять, кто где прав, а кто где не прав. Ладно, возвращаемся. Савила, руна Савила, руна то, что при, при, на, надо приобрести. Пришли сюда, не привязанные ни к чему. Познать здесь уже имеющиеся алгоритмы победы. Они сделаны до вас, они уже сформированы. Вам нужно их только взять. А это можно. Провести только через знания, только через прыгание из одной системы в другую. Взял, отвалил, взял, отвалил, взял, отвалил. Для чего нужно? Для того, что, потому что этих алгоритмов не хватает для собственной целостности. В других мирах, в других системах вы, видимо, уже познали многое, но есть алгоритмы победы, которые можно познать, присутствуют только в этом мире. И их не хватает для пазлов. Поэтому то, что вы сейчас делаете, это вы делаете все правильно. Другое дело, что у вас не устраивает результативность. Здесь результативность не показана. Радость это слишком примитивно для того, кто ищет прав. В радости прав не находит. Права находят в целостности. Савила и Уньё представлены здесь. в левую сторону. Сознание будет всегда стремиться вот сюда, вот, к брать прошлое, не задумываясь о будущем, потому что на миры Ванахейма и а, на миры Нифельхейма сознание просто не настроено, не заточено. Значит, в рунический код нужно будет вводить некие руны из правой половины древа Игдрасиль по симметрии. Да, геоболии Исса да, которая позволит концентрироваться на главном, не прыгать, не забывайте своего. Но в большей степени вы скажете, какие руны вам нужны, опять же, так же, как и коллега, пройдя свой путь, еще раз мысленно пройдя путь прохождения Футарка. Какие-то руны, представленные в левой части древа Ильдрасиль, в свое время сделали открытие, сделали вам состояние, которое вы прежде никогда не испытывали. А если испытывали, то именно оно было максимально эффективным и успешным для той деятельности, которая вам нужна. То есть больше бралась информация, сразу же были результаты, эти результаты моментально пошли в копилку прав и так далее. Что это за руны? Вы ведете записи, вы можете поднять их. Да, поднять и посмотреть, тем более, что эти руны, именно они будут нужны вам для компенсации вот этого самого левоцентрического перекоса. Он дает вам возможность брать информацию, но не дает вам возможности ее применять в сегодняшней жизни. То есть вы такая копилка, брать, брать, брать, брать, брать, и эти пазлы никак не складываются в одну картинку, а должны сложиться на Гебали, на Иссили, на Турисазели, на Кеназили, на, на чем-то, на Ингузе, да, на чем-то, что приблизит вас все-таки к результативности, постараться увидеть то, чего вы не видели. раньше. Нужна еще одна руна, лучше пара, лучше пара, чтобы перекос был полностью нивелирован. Да. Вот в данном случае у Оксаночки был нижний перекос, да, устремление в нижнюю часть к драссили, у вас устремление в левую часть к драссили. Почему нам это нужно? Сознание в большей степени будет эффективным, если его диапазон будет увеличен. Брать информацию от любых миров. Сейчас, например, да, вот в мире Савила, да, вот вы сейчас в Савиле, вы сейчас в ней. Она позволяет вам брать информацию в большущем объеме из Йотунхейма по праву. Да, она позволяет вам брать информацию из сварт -эльхейма. отсюда и вот эта любовь делать руками, что-то руками, уникальные вещи, которые неповторимы. При этом ключ к Альфхейму позволяет вам видеть правильные вещи в различных системах, то есть брать алгоритмы победы. Вунья, к которой вы стремитесь, не дает вам возможности увидеть реальный результат, то есть это такой ученый червь, рисую, потому что не могу иначе, книжки пишу, потому что не могу иначе. Это художник, который пишет холсты, забрасывает их на антресольку, писатель, который пишет книги и пишет исключительно в стол, то есть никакого, никакой результативности, а результата хочется, а где его взять? Покажи товар лицом, какой товар, у меня нет товара, а должен быть. То есть то, что вы делаете, несмотря на то, что вы делаете для обогащения своего я есть в своей души, оно при всем при том должно уникально быть, давать результаты. И наше, иначе ваше присутствие здесь в качестве исследователя ну, ничем не оправдано. Ну совершенно ничем не оправдано. И поэтому мир будет к вам постепенно-постепенно начинать именно такая относиться. А чего ты сделал для науки? Вот. И поэтому очень нужно очень нужно научиться все, что ты познал, сразу же прикладывать в какой-то идеальный результат, не дожидаясь, пока оно пристанет в идеальной форме. Это можно так до пенсии. Да? Я, по-моему, неоднократно уже рассказывала об этом своему приятеле, который писал диссертацию 20 лет. Да? Пишет, пишет, пишет, пишет, пишет, потом возвращается к началу, нет, плохо, не идеально. Опять пишет, пишет, пишет, пишет, еще 5 лет, потом опять к началу, не идеально, вот так до сих пор и пишут. А сколько людей так книги пишут? Невероятно, много, да? У меня должна была выйти книга, меня заденут издателей. Конечно, все плохие, конечно. Просто не умеете и готовить, издатели. Ну конечно, конечно. И поди докажи, что это была твоя рука. Да? Да. Ну хотя это неплохо. Научитесь и из этого извлекать выгоду. Это ж слава. Отрекламируйте себя и это будет слава. Не деньги, но слава. Но слава в конечном итоге дает деньги, слава дает имя. И это тоже будет алгоритм победы, пока вы изучаете чужие алгоритмы победы. но В конечном итоге надо уже начинать нарабатывать свои, ведь чужих уже много достаточно. Вы взрослый человек, давно живете в этом мире. Итак, нужно найти руны, которые позволят вашему сознанию чуть расширить диапазон возможностей. А руны, которые будут включены в ваш рунический код, не противоречиво. я расскажу как, потому что нельзя просто взять и написать перт. Вот у меня теперь перт и все. Да, конечно. Ага. Да, от перт первый же получишь. Вот. Надо сделать так, как будто это будет все естественно. Есть механизм, как естественно вводить в свой рунический код правильные руны. Вот. Но сначала надо узнать какие. Да, вот руны вам подскажет ваш первый проход. Руны, которые действительно как, как расширили сознание, как вот шоры вот так вот убрали, как вспышка какая-то. Ой, а можно же вот так? Да, поэтому дневник и нужен, потому что сейчас, возможно, это все затерлось. Найдите эту руну с левой стороны Эддосиля. Э, Для меня как-то актуально вот сейчас включение в природу. Так правильно, вот она твой ингуз, природа. Но вопрос для чего? Манас, для человека. Человек теряет свое право, теряет свое право жить на этой земле. И Если так дело пойдет, он ее потеряет еще раз. Да? Земля богам-то отказывала, а человеку отказать проще простого. Вообще проще простого. И кто ее остановит, а кто ей запретит? А никто ей не запретит. То есть нужно каким-то образом, зная законы равновесия, зная умение привязывать, выравнивать одно с другим, то, то чувство, с которым, и то качество, с которым ты пришла, очень хорошее качество, очень серьезное качество. То есть ты фактически представитель высшего закона здесь пришла договориться с землей и наработать алгоритм, который уравновесит ее и человека который докажет природе, который докажет будущему, что человеку, человек не самая пропащая на свете существо, все еще можно изменить. На своем примере, на другом примере, на воспитательном примере вписать человека в мир природы так, чтобы природа согласилась, чтобы он там был. Вот такая вот задачка, вот такая вот задачка. Это по девичьей А, вернулась. Да, раз... Ну да, вернулась к своему, вот да. и, занимайся, и занимайся своим путем, занимайся своим делом. То есть фактически ты выступаешь здесь в качестве адвоката дьявола, в смысле человека. Да? Доказывая, доказывая миру природы, доказывая этой земле, что э, не все потеряно, что человек не такое скверное существо, которое надо выдавливать из этого мира. Теперь давай посмотрим, что у нас получается. Геба здесь как ключ да, и как связь между миром Альфхейма и миром Нифельхейма. алгоритмы победы и константы. Геба как уравновешенные, да, все константы, которые есть в этом мире, должны обязательно отражаться в алгоритмах победы. То есть если алгоритм победы будет противоречить константе, то это будет неправильно, потому что вот оно пространство Земли, она сказала вот я тебе даю пачку констант, изволи их реализовать. Если ты будешь их нарушать, Богу, человеку, да, то ни тебя, ни человека не будет. Да? И вот знание этих констант незыблемых истин. Какие у Земли есть незыблемые истины? Все рожденное должно жить, должен быть естественный отбор. Да? И вот эти все незыблемые истины надо и изучать. Недаром тебя так тянуло к еще и к тару, потому что константы в основном, записаны как раз именно в картах больших Аркангель, там все константы прописаны, все основные и все второстепенные. Дальше Ингус, мир Ванахейма, то есть мир будущего, мир природы. Земля проявляет себя через мир природы, это лишь правда только внешняя ее часть, как он, волосы на теле человека, да, а все внутренние процессы они проходят достаточно глубоко, но потому как выглядит женщина, можно судить о ее здоровье, правда? Mm. Манас <смех> находится здесь. Итак, мы видим, вот здесь вот в принципе заполнено, а вот эта вот часть нет, верхняя четверть пустая. Есть определенный перекос, он небольшой, но он есть. Заполняя какой-то руной, ухватывая, возможности из верхней четверти таким образом расширяется свое сознание природно и ты начинаешь больше понимать. Вопрос тот же, какая руна из верхней четверти тебе нужна, подскажет твой проход. Та руна, которая как будто бы открыла глаза, которая сделала твое сознание чуть пошире. Что это за руна? Можешь вспомнить? Надо просмотреть, да, надо просмотреть запись. Итак, для тебя верхняя четверть. А последний нет. последний нет? Ты знаешь, оба нехороши, я бы так сказала, да? Потому что первый это просто стихийное бедствие, такой демон-разрушитель, точно такой же, только природный. А второй это... Такое Убийственное оружие. Да? Опять же, оружие не знает, кого он убивает. Убийственное оружие, турисас, решимость природная. То есть это какой-то зверь, который кидается просто потому, что он так запрограммирован. Да? Все это можно изменить, безусловно, это все, я бы даже сказала, и нужно изменять, потому что в человеческом сознании этот он приведет к постоянным конфликтам. Вот как раз тот самый да, бесконечный конфликт борьбы со своей собственной природой, совершенно верно. Значит, первый метод, который, мы с вами, который на самом деле самый простой и самый эффективный, это какое-то изменение в своем социальном имени имя Ли отчество Ли фамилия Ли хотя бы его написание да? там была Ольга стала Хельга Инга да Инга Ольга там ну Мне в общем Инга, да? да на уровне паспорта опять же Закон такой у нас сейчас, что есть на бумаге, то существует в природе. Все обязаны подчиниться. Уникальные случаи, друзья мои. Я эту методику давно внедряю. Да, и люди, которые меняли фамилии на ровном месте. На ровном месте менялось абсолютно все. Так вот, я себе пыталась поменять. Я посчитал, что у меня должно было быть музыкальное вас? с прочерком в конце, то есть mm -hmm. это тоже понимает, Ну это хоть чуть-чуть, да, это хоть посимпатичнее. Он просто человека с именем и отчеством на вот то, что хотела поменять. И я поняла, что, слава богу, показали. Mm -hmm. вот. А если Ингу считать, у меня получается код Ингус, Райдер, Наут. Тоже... Прекрасный Ингус, Райдер, Наут. Вот что-то вчера меня как-то не впечатлило, этот код впечатлил. Ну лучше, это лучше, Но... по крайней мере, чем было. Да. А Второй метод, который не требует смены социального имени, но потребует существенного изменения сознания, это тот, который я вам как раз сегодня и буду давать. Первый проще. Он только потребует от вас небольшой беготни по, по бюрократам. Согласие окружающих. Да, и согласие окружающих, и изменение всех, всех, всех этих самых бумаг, которые у вас есть, а бумаг, поверьте, у нас немало. Достаточно большое количество, как начнешь менять, ты сразу поймешь, каким количеством бумаг ты оброс. Да? И дипломы, и свидетельства, и там перепишись, и тут перепишись. Вообще это на год работает. То есть времени в этот процесс ты отдашь больше. Много отдашь времени. Да? И чем серьезнее результат, тем больше отдашь времени. А второй метод тоже будет заставлять отдавать времени, но уже на себя. Не на систему, которая будет тебя переписывать в коде, а именно на себя. Вот второй метод я вам сейчас и покажу. Пустая руна, дальше кена, uh -huh. а потом ингус. Uh -huh. вот. ну, я даже когда вот все это дело рисовал, читал, да, был абсолютно спокоен. Все равно, что там будет, все равно сделал так, как мне надо. Вот. Когда посчитал, то думаю. Хорошо то, что это получилось. Как бы и ожидания оправданы. А я не знаю, может быть, вы там э, скажете, что нет, не все так гладко, да? Не знаю. Есть, я не гладко не видел. Вот, что касается э, первой руны, то э, вчера получила подтверждение того, что когда мы, соответственно, проходили, к, э, чистили карму ноль, вот, все время супруга представала, ты. Чего там так быстро чистишь или не чистишь? А там нечего чистить. У тебя что там все в порядке? Вот все в порядке. Вот не понимаю, сам не понимаю, ну чего, ну вот все сделка. Вот. Говорит, ну у тебя что, нет никаких вот там это. Да, с у тебя все прекрасно, там еще где значит, не надо тебе ничего делать. Ну делаю, ничего нету, все чисто вообще замечательно. Вот. И вчера вы говорите, что вот эта пустая руна, соответственно, значит, дает вот это вот да, да. Да, обнуление, то есть для меня это доказательство того, что правильно, на, угу. нормально было на тот момент. Угу. Вот эта, это... чистка, то есть это не какой-то клюк. Да, да, вот, да. угу. вот. Ну а что касается, как я про, про, трактовал, соответственно, Кена Ингус, да, угу. значит, Кена, да, прожектор выхватывает как бы саму суть вот из угу. этого пороха всего. Значит, что меня окружает, в принципе, я по этому принципу живу на самом деле, то есть мне это интересно и почему mm -hmm. я это действительно делаю, но а с точки зрения ингуза да, я, по крайней мере, трактовал так, что э, есть определенное э, первичное добро или свет, вот меня к этому тянет, вот, для меня руна mm -hmm. это вот именно вот это вот, mm -hmm. значит, наработка вот на этом канале, вот mm -hmm такое движение или каких-то каких-то знаний, силы, понимания и еще на всех это стараться да. отдать. Да. И это действительно так, если бы не одно маленькое но. При такой комбинации сознание слишком стремится к свету. Настолько слишком стремится, вообще я бы назвала ваше сознание сознанием великого инквизитора, которое ради идеи добра и света уничтожит всех, что оно мешает. А все почему? Игдрасиль нам рассказывает, кенас и вот он ингус представленный исключительно в правой части, да? а все, что связано с левой частью, связанной с идеей памяти, оно отсутствует, просто не проявлено. Что для того, чтобы понимать правильность или неправильность собственных поступков, нужно иметь длинную память. И ситуация говорит, что если не будет длинной памяти, то вот этим лучом света, лучом киназа можно не только высветить, но и сжечь, если долго и пристально на него смотреть. Устроен мир нашим таким образом, что пятно света, попав на существующую реальность, делает то, что оно выделило, плотным, не мягким, не податливым фиксирует, как будто это глина, которая побывала в печи, она уже твердая, ее уже невозможно переделать. Вот так и ваш киназ, если он на что-то обратил внимание, если он пятно света на что-то положил, да, и более или менее пристально на это посмотрел, оно становится неизменяемым. А для того, чтобы такой эффект был правильным для того, чтобы не ошибиться с такой фиксацией. Знаете, как медуза Горгона. посмотрела все камень. Да? Для того, чтобы этого не произошло, нужно иметь знание, зачем это нужно сейчас, стоит ли фиксировать ту или иную ситуацию, обстоятельства, достижения сейчас, насколько это нужно сегодня, насколько это не нужно сегодня. Это да как ученый, который разрабатывает уникальный метод, например, там, разбора атома, да, настолько рад этому обстоятельству, что немедленно запускает его в жизнь. Да, а некие проходимцы тут же видят в нем возможность создания универсального оружия и шантажа и убийства всех прочих. Ученый потому и ученый. Он увидел, открыл и отдал. Нет, вы подождать, это 20, это же невозможно. Вот эта вот ошибка, которая, во-первых, с одной стороны, позволит, э, дает, скажем так, делает вас уязвимым, вот, вот так вот скажу, делает вас уязвимым, делает вас, возможной игрушкой в чужих руках. Вы чего-то придумали, а ваша идея может быть использована против вас или не в вашу пользу. То есть вы чего-то изобрели, вы чего-то сделали, вы чего-то сочинили, вы выдаете это в мир, а у вас берут и крадут эту информацию. Например. Да? То есть неправильное использование собственных возможностей. Вот так вот я бы сказала. Да? Стремление к природе, стремление к благоденствию, кена ингуз, стремление к благоденствию а, делает вашу спину уязвимой. За вами стоит система, безусловно, вы для этого и пришли. Но правильно видеть мир, это ваша задача. Правильно видеть его будущее. А для этого вам нужно не тот не, не понимает будущего, кто не понимает прошлого. Вам обязательно нужно что-то из левого крыла Игдрасиля обязательно себя уравновешивать. Как только вы берете какую-то руну, а какую вы опять же решите сами, исходя из своего прохода по футарку, то, что расширяет ваше сознание, то, что не скашивает глаза на сторону, а наоборот, раскрывает вот так вот и позволяет видеть и одну, и, и один аспект, и другой аспект. То есть более широким взглядом смотреть на окружающую реальность и, соответственно, взвешивать в большей степени. Если вы добавите что-то из левой части, пропадет качество доверчивости, пропадет качество необходимости доверять только потому, что нет оснований не доверять. Я думаю, что это ваша позиция. Я не имею возможности ему не доверять, потому что он еще пока ничего не сказал. Да? Вот люди, которые отцентрированы в левую сторону, они имеют другую точку зрения. Человеку надо доверять в самом крайнем случае, когда выхода другого нет. Так? Так. так. Да? И то, и другое это перегибы. Но если сознание получает и здесь силу, и здесь силу, оно расширяется, оно становится равновесным. Возможности появляются значительно более широкие. Поэтому найдите эту руну.